Приехала к нам очередная машина Honda CRV на ремонт замка зажигания. К сожалению, у нас и встала полностью. Ну ничего, сейчас мы это дело поправим. Начинаем с нарезку. Начинаем ремонт, всегда с изготовления нового плеча. Сейчас ЧПУ станок вымерит размеры, сам изменит на нужный размер и выпилит уже заводской ключ, который он шел с завода. Пошла нарезка ключа, полностью как пилит снимать не будем, потому что слишком много времени видео займет. Вот станок сам подставил нужные размеры. И теперь выпилит ключ, как будто бы он шел с завода. Станок все делает самостоятельно. нарезан в заводском размере он пилит делает его новым не копирует со старого а делает именно ключ новым это разные вещи если на таком станке можно одну заготовку вставить уже стертую и с нее копировать и тоже получается стертая то здесь он делает все правильно как надо достали мы личинку замка зажигания вот у нас все разобрано сейчас пойдем ее ремонтировать вот мы поставили все на место вот так у нас сейчас заводится ну пока еще не заводится Туман, потому что в машине жарко. Вот мы поворачиваем замок. Поворачивается он очень легко. Ключ должен входить. Как и входит вот так вот одним пальцем. Раз. Поворачивается. Все без труда. Закончили мы ремонт замка зажигания. Вот, так вот у нас поворачивается ключ. Двумя пальцами вставляется, поворачивается.